Наш сегодняшний фестиваль был посвящен бы мечте. Все наши участники прошли испытания и добрались благодарить тренеров. Хорошо. Кто делает мейкап Всем привет. Великая гимнастка-олимпийская чемпионка, организатор спортивного шоу Алина 2018 поделилась впечатлениями от фестиваля. В этом году фестиваль Алина был юбилейным десятым. По-настоящему сложно нам было только 10 лет назад, когда фестиваль проводился впервые, и нужно было доказать, что мы нужны российскому и мировому спорту. Основная трудность, пожалуй, заключается в том, что все наши участники профессиональные спортсмены, и их очень сложно собрать в одном месте. Наши хореографы в течение года ездят по регионам и ставят номера. Но потом у нас остается всего три дня репетиций в Москве, чтобы объединить все в единое целое. Когда смотрела шоу, то чувствовала гордость за то, как много у нас в стране талантливых детей. В зале сидело 6 тысяч зрителей, а они ничего не испугались и с удовольствием показали свои номера. У нас есть замечательная команда хореографов, которые ездят по стране и просматривают талантливых детей. В некоторых регионах, Художественная гимнастка развита очень хорошо, в некоторых не очень Но таких мы тоже приглашаем, чтобы им было куда стремиться Мы шутили с Ириной Александровны по поводу мне стать тренером Но все гимнастки уходят, состав меняются а она остается. Ирина Александровна создала уникальную школу художественной гимнастики, которая сейчас помогает не только России, но и в Японии, и Китаю, и многим другим странам. Я очень люблю мой вид спорта, но каждый должен быть на своем месте. Пусть Ирина Александровна работает, а мы вместе будем рядом. Снимите мой Давай. Отдельная? Да, да.